Приветствую вас, господа, на своем канале, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Отменили уголовную ответственность, да, скажем так, э, вернее, э, изменения внесли в статью 263 Уголовного кодекса Украины относительно отмены ответственности в случаях добровольной сдачи оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или устройств. Ну, видите, как вот название написано, относительно отмены ответственности. А что произошло на самом деле? Вот я сейчас хочу объяснить, чтобы вы понимали, в чем изменения произошли. Ну, и правильно ли это вообще, правильные ли эти изменения с точки зрения уголовного права. Ну, и вот перейдем мы к этой сравнительной таблице. И есть такая статья в Уголовном кодексе 263, которая предусматривает ответственность за незаконное поводжение, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. И вот часть первая предусматривала ответственность за ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, кроме гладкоствольного, охотничего, а также боевых припасов, взрывчатых веществ или э, взрывчатых устройств без э, э, предусмотренного законом разрешения. Э, статья предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Ну и предусматривает. Вторая часть э, предусматривает ответственность за ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжала, финских ножей, кастетов, другой, э, другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. И тут уже был, э, было наказание в виде штрафа от одной тысячи до 4000 необлагаемых минимум доходов граждан. Один минимум это 17 гривен, умножайте 1000, например, это... 17 тысяч, да, получается, вот, 1700, не, 17 тысяч, 17 тысяч, это 17 тысяч, вот, и общественными работами на срок от 120 до 240 часов, или арестом, ну, такая, помягче статья, ну, лишение свободы, если касается, тут на срок до трех лет всего лишь, вот. И что депутаты сделали? Они внесли изменения. Эти изменения уже вступили в силу 3 апреля. Раньше была часть 3, и звучала она так: освобождается от ответственности лицо, которое совершило преступление, предусмотрено частью 1 или 2 этой статьи, если это лицо добровольно сдала органам власти оружие, боевые припасы. Взрывчатые вещества И взрывчатые устройства Суть в том, что э, Это должно было произойти Добровольная Добровольная сдача должна была произойти Когда э, До того момента, когда у человека его обнаружили Ну например, пришли с обыском Обнаружили эти вещи И человек такой говорит Вот я добровольно вам сдаю Нет, это не считалось То есть был человек до того, как э, Стало известно правоохранительным органам или другим органам власти о том, что есть состав первой, второй части уголовного правонарушения то есть тогда это применялось и освобождение от уголовной ответственности возможно только в условиях прямо предусмотренных законом то есть вот случай, да, часть третья этой статьи и это делается судом вот в это же время лицо считается таким, которое не привлекается к уголовной ответственности, не имеет судимости и так далее. Но это все процедура проходила через суд. Я не знаю, с какой целью это сделали, но изменили теперь на эту часть третью, на не подлежит уголовной ответственности за совершение действий, предусмотренных частью первой или частью второй лицо, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества и устройства, то есть э, теперь вообще человек не подлежит уголовной ответственности, а значит даже э, и э, ну, может даже не э, быть э, внесены эти сведения в реестр, так как якобы нет состава. Но э, состав то уголовного правонарушения есть первой и, и второй части он предусмотрен, поэтому это противоречит нормам основной общей части уголовного кодекса вот в части того, кто не подлежит, в каких случаях лицо не подлежит уголовной ответственности. Вот. Поэтому вот такая вот история. Но ну, закон принят, вступил в силу и... Ну, можно было бы, наверное, это сделать так, как, как, в принципе, оно и работало. Ну, может быть, это облегчит уголовную, ну, как, знаете, как нагрузку на уголовную правоохранительную систему. Не знаю. Вот, для чего, честно говоря, такое изменение сделали. Ну, все работает. Поэтому, если есть у кого-то такие вещи... Вы можете их добровольно сдать, и, и тогда вообще не будет даже никакой записи, в, ну, может быть, внесут. Я, честно говоря, не знаю смысла, зачем вносить в реестр в единый реестр досудебных расследований эту информацию, если лицо не подлежит, ну, ну даже уголовной ответственности. То есть, ну видите, какая конструкция. Уголовная ответственность установлена первой и второй частью, а в третьей части пишут о том, что якобы нет состава, не подлежит лицо э, уголовной ответственности только в том случае, если отсутствует состав уголовного правонарушения. То есть тут, знаете, как написано ну, с точки зрения юридической правильности, неверно. Поэтому, ну и в принципе делал об этом замечание комитеты научно-экспертное управление Верховной Рады, делал замечания по этому поводу. Но все прошло, как в принципе, часто бывает. Поэтому имейте в виду, статья уже рабочая, можете пользоваться. У меня уже был когда-то когда видео о, том, о судебной практике, как раз вот это, вот об этом случае, да, когда люди считали, что во время обыска, если он предъявил добровольно, сдал оружие, то якобы должен был освобождаться от уголовной ответственности. Но суд не освобождает в таких случаях. поэтому... До того, как пришли с обыском, вот, надо избавиться, скажем так, добровольно. Поэтому. Подписывайтесь. Если есть вопросы, вы можете писать и в комментариях. Я на них отвечаю. Если вопросы ваши ну, хотите информацию, которую вы мне будете передавать, чтобы она была конфиденциальна, защищена адвокатской тайной, то можете писать в личные сообщения. Контакты я указал. В описании все они есть. Но в таком случае консультация будет платная. Всего доброго. Подписывайтесь на канал.